Висит, друзья, всем привет, сегодня приехали в городок, городок называется Вилкавишкис, население здесь примерно 10 тысяч человек, об этом городе совершенно, я думаю, никто ничего не знает, потому что он находится на окраине Литвы, и сами мы никогда здесь тоже не были и даже не слышали об этом городе, но сегодня просто открыли карту Литвы, думали куда поехать и решили приехать сюда. И давайте посмотрим, что тут есть интересного. Автовокзал в этом городке выглядит вот таким образом, с виду этот автовокзал выглядит вообще как новый, то есть смотрите, как классно сделана вся инфраструктура, Здесь даже вот такое сделано колечко для пешеходов и потом это колечко вот направляется к автобусному вокзалу то есть мы находимся в районе вокзала и посмотрите как он прекрасно выглядит на автовокзале есть также вот такие интересные часики и рядом с часиками есть даже вот детская площадка автовокзал в городе вилкавишкис это просто произведение искусства вы сейчас видите его на экране и обратите внимание как здесь сделана крыша то есть в крыше идут вот такие вот цилиндрические отверстия и снизу тут растут деревья и сквозь эти отверстия деревья прорываются вверх когда я увидел это с дрона я был буквально в шоке от этой архитектурной задумки то есть представляете в городке с населением 10 тысяч вот такая вот архитектура есть круглый магазин жаля сто тяле это такой магазин в литве в котором продаются разные растения знаю что в литве литовцы любят покупать себе всю вот эту зелень и я просто не мог не зайти в этот магазинчик жаля сто тяле обратите внимание как он круто здесь Здесь просто чувствуешь себя как будто не в магазине, а в какой-то оранжерее. И здесь даже пчелы летают, опыляют все вот эти красивые цветочки. А сейчас на экране вы видите культуру с центра, то есть культурный центр. А это католический кафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Собор выглядит очень красиво, он буквально утопает в зелени. Сначала полетали над дроне над этим собором, и думали, что этого будет достаточно, но когда увидели, какая у них тут красивая территория во дворе, решили показать еще снизу на камеру. Посмотрите, как подстрижены красиво здесь у них елочки, как подстрижены здесь можжевельники, туи, вот в таком вот красивом стиле. Вот такая вот красивая территория у этого собора. Вот тоже обратите внимание, как подстрижены здесь деревья. Вообще просто красота неописуемая. С дрона, конечно, это было не видно. И также на территории этого собора растет еще вот такая вот красота. Посмотрите, как красиво. А сейчас на экране вы видите дождевую тучу. И здесь пошел дождь. Поэтому, друзья, ставьте лайки за то, что мы мокнем под дождем ради того, чтобы вы посмотрели это видео. Друзья, в этом видеоролике я вам хочу не только достопримечательности показать, но и вообще общий такой вид города. То есть вот сейчас мы просто бесцельно блуждаем по городу и смотрим, как здесь вообще все устроено. Вообще, кстати, городок мне очень нравится. То есть прям это такой городок, который с первого взгляда мне понравился. А когда мы заехали в центр, я сразу увидел, что здесь много что облагорожено. А вот, кстати, отделение банка. Здесь есть вот такая еще зона, смотрите, для такого отдыха. Просто Просто посидеть, воздухом подышать, всякие вот такие. О, кстати, друзья, я думал, что это такое. Я думал, что это просто какой-то памятник, а на самом деле нет. Это для детей, чтобы дети учились альпинизму. То есть вот сюда можно цепляться руками и ногами и залазить вот сюда наверх этой стены. Также вот смотрите, какие дизайнерские такие лавочки. То есть очень красиво выглядят. То есть не просто лавки, а вот такие вот как бы капельки белого цвета и на них можно посидеть сейчас приближаемся к центральной площади здесь уже тоже такая красота неописуемая много зелени. Мне нравится вот когда очень много зелени, потому что в такие вот жаркие дни очень приятно прятаться под деревьями в тени. А ну, здесь, конечно, я скажу вообще все красиво. А комментирую прям в реальном времени, друзья. То есть мы сюда вот только-только зашли, и я вам показываю и рассказываю, а что я сейчас думаю. Здесь, конечно, все вообще очень чисто, очень красиво. И вот центральная площадь с фонтаном. Ну и вот, друзья, мы находимся в самом-самом центре Вилкавишкиса. И здесь находится памятник Йонасу Басанавичусу. От центральной площади у меня остались прям такие вау-впечатления. Потому что она вот такая большая. Она очень зеленая. И также вокруг вот эти все домики. Они тоже все такие красивые, отреновированные. Сейчас в Литве, помимо государственного литовского флага, везде в каждом городе еще висит украинский флаг. Потому что вся Литва поддерживает Украину. Больше всего, конечно, мне понравился вот этот дуб на центральной площади. Он настолько огромный что здесь просто под ним может целая группа людей спокойно разместиться и отдыхать и рядом с этим дубом еще есть вот такой вот городской фонтан центральная площадь вообще очень красивая и здесь есть даже вот такие городские часы а это сейчас на экране вы видите я у него центрас то есть молодежный такой центр где есть всякие разные секции для досуга молодежи и детей также в этом городке протекает речка причем она протекает практически по всему городочку и по всему городочку есть вот такие красивые мостики через реку также сейчас здесь гуляем и увидели вот такую школу школа тоже в прекрасном состоянии обратите внимание полностью отремонтирована и рядом со школой тоже хочу вам показать посмотрите какая чудесная инфраструктура сейчас гуляем по городу и в очередной раз убеждаемся какой красивый этот городок в принципе если бы этот городок находился где-то рядом с вильнюсом или каунасом и его население составляло бы 10 тысяч то мы бы наверное не удивились но этот городок находится буквально на окраине литвы и при этом он выглядит просто восхитительно. В этом городке есть все необходимое для спокойной жизни и отдыха. Еще на кадрах с дрона вы можете увидеть, что в городочке Вилкавишкис намного больше частного сектора, чем многоэтажного строительства. Многоэтажные дома находятся в основном в центре, а вот вокруг всех этих домов находится частный сектор. Причем хочу отметить, что частный сектор в городе Вилкавишкис выглядит очень-очень хорошо. Ветхих домиков очень мало, в основном все дома отремонтированы, а есть даже огромные новые очень крутые дома. Также на кадрах с дрона вы можете увидеть, что в городе растет очень много деревьев. В нашем Алитусском районе, где мы живем, преобладают хвойные деревья, а здесь преобладают лиственные. А вот так вот живут, друзья, обычные литовцы в Литве, вот в таких маленьких городках. И рядом с этим домом тоже посмотрите, как безупречно здесь пострижена трава. Я думаю, что это даже не городское управление подстригает, а это подстригают владельцы вот этого дома, чтобы у них просто за двором красивый вид тоже был. Также, друзья, вот увидели домики, пятиэтажки. Они все отреновированы, то есть вон там вдалеке желтенький отреновирован, вот этот белый отреновирован, и вон там еще вдалеке еще один тоже отреновирован. Еще хочу обратить внимание вообще на инфраструктуру. То есть, посмотрите, везде есть пешеходные переходы, они размеченные, а также есть велодорожки, есть пешеходные дорожки. И, если честно, для меня это вообще удивительно, видеть такую инфраструктуру, потому что, я напоминаю, находимся в городочке, около 10 тысяч населения и здесь есть не только дороги но и велодороги в отличие например от той же россии где в таком же городочке с таким населением не то что велодорожек это а даже дорог не будет сейчас просто идем по городу и решил тоже включить вам камеру показать вот обычные дома как живут обычные люди то есть домики большинство домов вообще отремонтированные здесь то есть выглядят очень очень прилично вот еще один тоже дом покажу домик в принципе простенький но зато он обшитый обновленный и выглядит очень красиво. И особенно красиво у них выглядит вот этот вот живой забор, который сделан из вот таких кустиков. И все подстрижено и опрятно. Рядом с бажничей есть вот такой вот скверик. Здесь идет велосипедная дорожка, рядом пешеходная. И в этом сквере очень хорошо прятаться от жары, потому что сегодня очень жарко. А в этом сквере растут деревья и здесь прохладно. Вот так делается красота и чистота в Литве. Вы видите, вот два мужчины, они косят траву. И когда они покосят, все будет выглядеть вот так очень красиво. На берегу реки увидели еще вот такие скульптуры с человеческими лицами. Еще одно интересное здание увидели. Вот так оно выглядит. В 1918 году здесь была Вилкавишская гимназия. А в данный момент здесь находится библиотека. А это из камешков. Вы сейчас видите памятник жертвам сталинизма, то есть тем литовцам, которые пострадали от действия. Сталина и были политическими заключенными и сыльными. А это центр социальной помощи города Вилкавишкис. Сейчас направляемся к городскому парку и велосипедная пешеходная дорожка привела нас еще к вот такой вот детской игровой площадке. Рядом с детской площадкой есть еще вот такое вот поле для большого тенниса. Также обратили внимание еще, что вдоль вот этой велосипедной дорожки а вот такие новые свежепосаженные деревья а высадили. Кстати, когда они вырастут, будет очень красиво. Сейчас прочитали и обратили внимание, что абсолютно все эти деревья это боярышник обыкновенный. И сразу хочу обратиться к россиянам, чтобы вы не ехали в этот городок и не собирались здесь боярышник для настойки, как вы это любите. Друзья, очень интересный момент. Пешеходная дорожка идет поверху, а велосипедная, вот по которой мы сейчас идем, она уходит вниз и проходит под автомобильным мостом. В общем, друзья, вот таким вот образом по велодорожке из самого центра города мы пришли, а можно было приехать на велосипеде прямо в городской парк. Городской парк в этом городке находится как бы на окраине города. Парк этот очень красивый, здесь есть беседки, есть лавочки. И когда мы сюда зашли, то здесь сразу чувствуется, как будто ты находишься в лесу. Потому что здесь не только поют птицы, но еще и квакают лягушки. Я не знаю, слышно будет или нет, как квакают лягушки. Но сейчас я разверну микрофон, и вы послушаете. Вау, друзья, а вот эту вот красоту мы видели прям даже с дороги, когда проезжали на автомобиле, а сейчас мы дошли сюда пешком. Смотрите, какая красивая здесь такая территория, и тут растет вот такая фиолетовая лаванда. Этот городской парк мне очень понравился, особенно мне понравилось то место, где квакают лягушки, то есть там есть много лавочек, и можно просто сесть на лавочку и послушать звуки природы. В данном случае в городе Велкавишки с размера этого парка просто поражают, потому что размер этого парка практически как размер половинки города. И прямо в городском парке здесь находится еще также школа. Вот она сейчас на экране. Очень классно, что из школы можно прям сразу выходить в городской парк и гулять. А сейчас на экране вы видите спортивно-развлекательный центр города Вилкавишкис. И как вы можете увидеть, он в очень прекрасном состоянии. Друзья, мы заглянули немножко внутрь, я вообще был удивлен. Посмотрите, внутри здесь все абсолютно новое. Вот такой вот спортивный центр в городочке с населением 10 тысяч. А сейчас на экране вы видите здание скорой помощи и больницы. Вот так оно выглядит. Половина здания уже обновлена, половина еще нет. Но на что хочу обратить внимание, то что подъездная вот эта вся часть и парковки, это все уже тоже обновлено. То есть сюда спокойно, быстро могут заезжать машины скорой помощи также в этом городке есть даже свой собственный пляж который находится на огромном озере и пляж выглядит вот таким образом и что мы удивились что сейчас прошел дождик но несмотря на это здесь подстрижена трава поэтому здесь спокойно можно идти и не замараться а также вот там вдалеке вы видите два волейбольных поля на волейбольных полях тоже песочек то есть там можно играть в пляжный волейбол и вот они огромные лежаки сразу совмещенные с лавочками а лежаки кстати очень классная тема то есть если ты не хочешь Хочешь с собой а, ничего тащить на пляж, то можешь просто взять тряпочку, постелить здесь и прям тут лежать. Сейчас с дрона вы можете оценить масштабы этого озера. Как я уже сказала, оно очень-очень большое. И что еще более удивительно, то что на этом озере находится не только городской пляж, но еще и местный яхт-клуб. То есть, представляете, в городочке с населением 10 тысяч у людей даже есть свои небольшие яхточки с одной каютой. И они здесь катаются по этому озеру и отдыхают. Вот такой вот уровень жизни у простых жителей Литвы, которые живут в нетуристическом городе, буквально на окраине Литвы. Еще буквально в центре нашли интересное вот такое здание. Здесь вот на фотографиях вы видите евреев. И эти евреи, они раньше жили в этом городочке, и они работали пожарниками. Этот городок состоял из деревянных домов. И вот сейчас вы видите на фотографии огромные пожары. Посмотрите, как все горело. И вот эти вот еврейские парни, они работали пожарниками и здесь тушили эти пожары. В общем. Вся эта еврейская община проживала здесь вплоть до Второй мировой войны. И в их память здесь установили вот такие вот картины. И также вот здесь есть информация. И, кстати, тут написано, что все эти фотографии, которые вы видели сейчас на экране, передал Тель-Авивский архив. Знаю, что у меня еще, по-моему, есть подписчики из Израиля, поэтому еще покажу вот на иврите, как здесь тоже написано, чтобы вы могли прочитать. Ну и в конце этого видеоролика хочу подвести небольшие итоги, что я думаю об этом чудесном городке. На самом деле городок мне очень понравился, я бы с радостью даже жил бы в этом городе, потому что в городе есть абсолютно все, что нужно для жизни. Есть велосипедные дорожки, есть пешеходные дорожки, есть классный городской пляж. Есть даже очень красивый центр города, который очень ухожен. И помимо этого есть все важные строительные и продуктовые магазины то есть можно спокойно жить в этом городе и никуда даже не ездить мы не пожалели что приехали в этот городок он нам безумно понравился а вы напишите в комментариях что вы думаете об этом чудесном городе вообще за три года жизни в литве у меня уже сложилось устойчивое впечатление что даже в городке с населением 5 или 10 тысяч можно спокойно и прекрасно жить потому что в литве даже такие небольшие городки развиваются совершенствуются и в них все делается для людей на этом у меня все и в конце ролика я хочу поблагодарить спонсоров моего канала и всех, кто поддерживает мой канал. Благодаря вам мы продолжаем снимать эти видеоролики и также хочу попросить вас поделиться этим видеороликом со своими друзьями и близкими. На этом у меня все. Ставьте лайки, весогяро и ки.